Сегодня многие буржуазные исследователи, пропагандисты, журналисты пишут о том, что Советский Союз развалился сам собой, что вот его никто не вышел защищать, что, видите, вот никому он не нужен был. Это сугубая неправда. А Советский Союз не просто развалился, не развалился и не так что никакого сопротивления этого развала не было, он вдруг взял и развалился. Его развалили мощные внутренние международные силы. Но сопротивление было довольно значительное. С другой стороны, его, конечно, не хватило для того, чтобы сохранить Советский Союз. В чем дело? В чем проблема? Проблема в том, что... В нем развелись те внутренние противоречия, которые зародились сразу после войны, обострились после смерти Сталина и были усугублены политикой Хрущева. Что имеется в виду? Имеется в виду, что Иосиф Сверонович не успел завершить те реформы в партии, которые он проводил на 19-м съезде КПСС в 1952 году и сразу после съезда. План был сменить руководство, поставить во главе и партии, и правительственных органов молодежь, которая подросла во время войны, выросла в талантливых полководцев, руководителей производства, руководителей сельского хозяйства, в общем, был довольно значительный корпус коммунистических кадров. Но это он, к сожалению, сделать не успел. Но те, кто почувствовали угрозу своим местам и местечкам, те успели очень многое сделать, подготовились и фактически провели контрреволюционный переворот. Сначала в идейной сфере, потом в политической, а потом и в экономической. В конце концов. Что касается в идеи, то началась идейная борьба сразу после смерти Йосифа Иоанначева Сталина. И за вот это время с 1953 до 1956 -го года, когда прошел 20-й съезд, Никита Сергеевич Хрущев и тогдашнее руководство они смогли фактически отойти от марксистского ленинского мировоззрения, утвердить свое фактически буржуазное мировоззрение, хотя по форме, по терминологии, по мифам оно осталось, в общем, как будто тем же самым. Что я имею в виду? Я имею в виду, что само марксистско ленинское мировоззрение тоже было еще недостаточно завершено к этому времени. Не хватало значительной части, связанной с сознанием и осмыслением системы естественно-научных дисциплин. Но работа эта велась, и даже в партии была задача «Написать краткий курс марксистско-ленинского мировоззрения». И в 1959 1956 году такого рода работы вышли. Одна официальная, которую курировал член бюро от Кусинин, другая – неофициальная, там два автора. Профессоры и подготовили такой учебник мировоззрения, который тоже вышел в то время, но широкого распространения не получил. Широкого распространения не, не, получил, не получил, но это уже была работа и борьба накануне 22-го съезда КПСС. И к этому времени Сформировался кадр философов, кадр научных руководителей в идеологической сфере, которые фактически решили разорвать, раздробить марксистско-ленинское мировоззрение. И философия получила некоторое такое отдельное значение, как бы ее выделили из мировоззрения, и назвали мировоззрением. Мы скажем, если взять старые учебники по философии, то там везде этот рефрен звучит, что в марксистско-ленинской философии есть современное коммунистическое мировоззрение. И это не грубая ошибка, а это сознательный подлог тех людей, которые, значит, захотели сделать из преподавания философии, из преподавания политической экономии и экономики, из преподавания значит, научного коммунизма, то есть политической теории, какие-то особо отдельные дисциплины. На этой основе учредили свои корпорации, кафедры соответствующие, институты соответствующие, научные советы по диссертационным защитам по этим направлениям и как бы разъединили целостное мировоззрение. Хотя все прекрасно помнили работу Владимира Ильича Ленина о трех источниках и трех составных частях марксизма. Марксизм – это единое учение, единое мировоззрение, которое включает три большие части, взаимодействующие друг с другом. Это экономическая теория, политическая теория и философская теория, которая сводится в основном к гносеологии и диалектической логике, к науке логики Гегеля даже, поскольку других таких целостных и логичных системных учебников в общем не появилось за почти 200 лет после Гегеля. Поэтому, когда выделили философию отдельно и обозначили это мировоззрение, то фактически они умертвили э, марсийско ленинское мироздрение, ну, на умертвили. То есть это стали какие-то независимые друг от друга науки. Одни преподавали свою экономику, не обращая внимания на политику и на научный коммунизм, другие преподавали э, значит, свою философию, не обращая на экономику и научный коммунизм. И научный коммунизм фактически преподавался в отрыве от и философии, и экономической теории. Значит, почему это вредно? Это вредно потому, что э, философия и э, политическая теория они остались без экономического фундамента, то есть без связи с жизнью, без связи с действительным историческим, политическим, социальным процессом. А это, вообще-то говоря, и называется идеология. Что такое идеология? Идеология – это устоявшееся мнение, знания, оторванные от жизни, ведущие самостоятельное значение. Ну и действительно, скажем, если взять учебники 70-х, 80-х годов, вот у них устоявшийся комплекс теорий, законов, каких-то своих значит, привычек, и они их воспроизводят. Студенты поучивают, значит, экзамены, сдают, подчитывают а товарищи-преподаватели, подписывают. И так, в общем, гладко и хорошо. Но когда встал вопрос о написании новой программы КПСС, тогда это аукнулось очень серьезно. Почему? Потому что, во-первых, не было острой необходимости значит, писать новую программу тогда. Во-вторых, ее начали писать именно потому, что новое вот это после Сталинское руководство, Хрущевское руководство, они хотели освободиться от диктатуры пролетариата, От главного в марксизме, то есть Маркс, Энгельс. Ленин, Сталин много раз указывали и доказывали, что диктатура пролетариата ⁇ это главное. В Марксизм на этом держится, это основание. Остальное ⁇ это выводы, следствия и доказательства того, что всякое государство есть диктатура господствующего класса, и у рабочего класса свое государство, его диктатура. Диктатура. Пролетариата, диктатуры рабочего класса. Значит, вот эти товарищи, э, идеологи, известные тогда, значит, тот Ельгельмович э, Федор Васильевич, э, Василий Федорович Константинов, академик, а э, в 1961 году он еще был членом корреспондента. Богомолов академик значит, францев, там многие академики участвовали в этом э, процессе. Но они с этой э, подменой фактически согласились. Саму подмену, как я теперь выяснил, э, совершил э, такой Бурлацкий был Федор, э, журналист и философ и юрист. Вот, в частности, мне довело что сделать. Я работал над программой партии, и своей рукой туда вписал отмену диктатуры пролетариан. Знаете, что это значило? Своих сторон вообще раздавались звонки – это крушение, это не будет ленинизма и так далее. Но не сам, не по своей инициативе, а его нашел к осени. В числе молодых преподавателей он увидел этого Бурлацкого, увидел, что тот, значит, пытается провести какие-то ультрадемократические, значит, новации, видимо, подошел ему, он его пригласил к себе на дачу и ему так вежливо намекнул, что вот диктатура патриарта вроде уже устарела, и нам нужно какое-то ведь, наверное, новое демократическое государство и Бурласко ему придумал Общенародное государство. Но а, среди руководителей ЦК у нас была поддержка, и, собственно, не поддержка, а был, был там член а, руководства, может быть, вы слышали такую фамилию, От Вильгельевич Кулусинин. Он Полностью не только поддерживал нас, а сам считал, что нам надо э, решительно судить сталинизм и э, э, готовить изменения политического режима. Надо сказать, что Андропов... Э, в ЦК, когда он был, сам придерживался довольно радикальных взглядов, правда, не таких, как мы, но тем не менее он был необычным человеком, который присматривался к западному опыту к Западной Европе и склонялся к тому, что нам надо радикально менять политическую систему. Я выступил среди на идеи отмены диктатуры политориента в журнале «Коммунист» вот. А потом э, включил эту идею в проект программы партии. Я работал два года э, за городом, э, Ворхом, с проектом этой программы. Кусинин его одобрил, Бурлацкий написал, значит потом эту компанию посадили на дачу и они там на этой даче дружно писали вот этот учебник по философии новой та же самая компания усин отвич я работал в его коллективе этот учебник стал значит и вот в этом учебнике фактически Значит, уже ставился вопрос об этом общенародном государстве. Но до учебника они еще в это же время подготовили записку в ЦК КПСС с предложением, что вот диктатура пролетариата устарела, нужен переход к общенародному государству. Отмену диктатуры пролетариата и переход к общенародному государству. Их Рушев это поддержал. И это, значит, вошло в программу в новую, а потом уже вошло и во все учебники, что диктатура арбитриата выполнила свою задачу, она может, значит, уходить в историю, а мы теперь живем в общенародном государстве. Поскольку таких общенародных государств в природе не бывает, это государство начало с этого времени потихоньку засыхать и отмирать. Но не в том смысле, о котором говорил Маркс, Энгельс и Ленин, и Сталин, что оно отмирает, заменяясь общенародной организацией, общественной самоорганизацией, а в том смысле, что значит, оно стало засыхать, а буржуазные тенденции на этой почве значит, закрепляться. Ну и поскольку одновременно началась массовая антисталинская кампания и вместе с критикой культа личности Сталина был создан какой-то гигантский антикульт личности и уничтожение фактически образа и образа личности Сталина, то фактически возникло в советском социалистическом обществе буржуазная идеология, которая была направлена, чтобы уничтожить авторитет Сталина, а вместе с ним и авторитет партии того периода, и авторитет советской власти того периода. И надо сказать, что эта задача упорно проводилась, жизнь осуществлялась. Но это все делалось сверху. Что касается народной массы, то я Рожденный в 1947 году, до поступления в Ленинградский государственный университет на философский факультет, как-то об этом не слышал. В народе не было такой критики Сталина. И наоборот, народ уважал Сталина. И я помню, значит, как ветераны 9 мая вспоминали Сталина добрым словом, пели песню. Значит, э, волховскую застольную, выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. И, короче, в народе Сталин пользовался ну, гигантским авторитетом. А верхушка вела фактически эту подрывную работу. Но коль скоро были эти настроения в народе, они все-таки отражались и в идейной сфере. Поэтому среди ученых, художников, журналистов, других идейных работников, была масса людей, которые не воспринимали вот эту культ, вот эту идеологию, вот этот культ личности и вот эти наговоры на Сталина, понимая, что это какая-то большая, крутая ложь. А там действительно ведь докатилось до того, что значит, стали считать жертвы сталинизма, имея в виду уничтоженных значит, миллион, десятками миллионов, Скажем, Солженицын договорился до 60 миллионов. Неделю назад на передаче первого э, канала «Россия-1» «Россия -1» у Ольги Скобеевой значит, младший брат Чубайса, Игорь Борисович, говорит, 55 миллионов уничтожено при Сталине. Это не ложь, скажем, если кто-то хочет соврать, но он все таки пытается привести какие-то реальные, реалистичные цифры. А это какой-то страх и такое говорение страха. То есть вот он напугался где-то, получил этот страх, и с этим страхом носится как полоумный, и все такого рода люди. Значит, никаких там десятков миллионов и даже миллионов уничтоженных, расстрелянных не было. Давно этот миф разоблачен, и в общем, значит, трезвые цифры, они уже обсуждались не раз, и в общем, видимо, до всех, до разумных людей доведены, и они сравнимы, сравнимы с теми жертвами, которые за этот же период, скажем, были и в Соединенных Штатах Америки, скажем, через электронный, через электрический стул и там химическая у них есть форма, Значит, прошли около 600 тысяч граждан. И в СССР за этот период пришло где-то 780 тысяч разного рода преступников. Но тогда это был закон, закон тогда был сырок. Скажем тогда по закону, если гражданин нанес ущерб государству свыше 100 тысяч рублей, это каралось высшей мерой. Это суров закон, ну закон. Причем я не уверен, что сейчас бы, если гражданам вынесли на референдум предложение, значит считаете ли вы уместным смертную казнь против тех, кто разворовывает значит, э, имущество на миллионы там рублей. я не уверен, что наши граждане проголосовали бы против. Более того, я-то думаю, что проголосовали бы за то, чтобы с казнокрадами, с коррупционерами разделывались более сурово, чем сейчас, значит, караются, это, караются эти преступления. Так что, такой вот получился подъем, всплеск буржуазного сознания, буржуазного права и буржуазной политики. Но в ответ, значит, вот эта волна народного понимания и Сталина, и сталинизма, и социализма, и коммунизма, она, конечно, была и она проявлялась значит, во всех слоях интеллигенции и работников, в том числе и у нас. Поэтому когда к власти пришел Горбачев, то в первых своих заявлениях живых без бумаг он произвел такое благоприятное впечатление на народ. Когда он первый раз приехал в Ленинград и вышел из машины у гостиного двора, его окружила дружественная толпа. Он с ней так это приятно пообщался и вызвал народную симпатию. Ну куда Но по мере проведения, значит, своей перестройки, по мере усиления разговоров и отсутствия дел, значит, население, граждане, рабочие, интеллигенты начали задумываться, что что-то идет не так. И где-то в конце 1980 шестого года в общем уже возникло такое ощущение что это не политика коммунистическая не политика коммуниста а болтовня типа хрущевской и вот эти вот мысли они породили значит такие сомнения а потом активность в рядах интеллигенции скажем создалось несколько там клубов движений групп которые задумались, что что-то идет не так, что-то перестройка, благ не показывает и скорее всего и не покажет, а нужно действовать как-то самим. И вот среди значит, вот, этого, вот этих движений, среди вот этих сомнений, возникла идея общества научного коммунизма. Значит, выдвинул и дал ей толчок Михаил Васильевич Попов. Он как-то собрал группу э, и поставил вопрос ребром, что, дорогие товарищи, вот прошло уже время, э, лидер партии мог бы показать кое-какие результаты, мог бы уже провести кое-какую идейную, теоретическую и политическую подготовку, и мобилизовать кадры для выполнения, реализации какой-то положительной программы. Ничего этого не делается. Вместо этого мы видим пустые разговоры, отсутствие дела и раздражение общественного сознания. Поэтому надо что-то делать. А делать можно в этой ситуации только то, что в плане общей партийной идеологии мы выделяем и закрепляем коммунистическую линию. Поэтому было принято решение создать общество научного коммунизма, которое бы твердо и неуклонно отстаивало коммунистическую позицию в коммунистическом движении. Мы выступаем за коммунистические ориентиры перестройки. Перестройка, хорошо, но она должна быть коммунистической. Идея была поддержана. Тот круг людей, довольно широкий, который мы знали, в общем, откликнулся на это. И в качестве такого дела мы решили учредить «Клуб за и против», при этом Обществе научного коммунизма «Клуб за и против», в котором проводили бы дискуссии по актуальным и актуальнейшим проблемам, и показывали противоречивое решение проблемы и ту сторону, на которой мы стоим, значит, ту суть, на которой мы стоим, то, что мы выделяем и отстаиваем. – Это 87-й год? – Это 87-й год, да. И вот мы с Михаилом Васильевичем составили такой устав и задачи общества научного коммунизма, и даже вот так вот опубликовали такую брошюрку, с тем, чтобы те, кто приходит с нами в контакт, они понимали, о чем идет речь. Ну и скажем, основные задачи общества, первейшая задача ⁇ совместное определение актуальных проблем научных исследований концентрация активизации усилий по разработке важнейших задач теории и практики научного коммунизма, выработка единых позиций по принципиальным вопросам, содействие публикации наиболее значимых результатов исследований. И клуб за и против он и был призван, значит, к тому, чтобы на общественных собраниях больших итогами вот этих исследований делиться и отстаивать эти идеи и распространять их, и пропагандировать. Мы пошли в областной комитет партии, значит, объявили, объяснили свою задачу: встретились с первым старем обхома КПСС старичем Соловьем, он пообещал нам поддержку. Поддержку в том смысле, что Поговорит с директором областного дома политкультуры, что нам в этом доме разрешат использовать главное такое помещение типа амфитеатра, конференц-зал для дискуссий. И вот раз в неделю, по-моему, по пятницам вечером мы устраивали дискуссии, и некоторые из них даже были записаны Ленинградским телевидением на видеоаппаратуру. Значит, в общество научного коммунизма вошло довольно много людей, с самого различного социального положения, профессии, возраста, но костяком таким были Отчасти ученые, профессора, доценты Москвы, Ленинграда и некоторых других городов. А отчасти рабочие. Ну и, конечно, такой как бы основой этого общества были ученые и рабочие Ленинграда. Это прежде всего инициатор и организатор всего этого процесса Михаил Васильевич Попов. Во-вторых, такой выдающийся, авторитетный в Ленинграде, да и в стране основатель учения о социально-экономическом планировании в, в Советском Союзе, доктор экономических наук, доктор философских наук Василий Яковлевич Ельмеев. Вот. Теперь известный ученый из Ленинградского университета, из философского факультета, доктор, экономич... доктор философских наук, Профессор Джамал Зандинович Мутагиров на политологическом факультете в ЛГУ, в СПБГУ. Вот. Это Снежков Александр Васильевич был такой доцент из высшей партийной школы, тоже активный марксист, Ленин, твердый такой коммунист. Вот. Ну, я принимал участие, был заместителем председателя клуба «За и против» и вел некоторые заседания клуба «За и против». Одно из заседа... Эти заседания часто записывало Ленинградское телевидение «Пятый канал», почти все они записаны и есть на этом телевидении. А по итогам одного заседания я написал отчет в бюллетене Ленинградского обкома КПСС. Ну и рабочие такие выдающиеся коренные рабочие порта, например, например, Тимофеев Евгений Петрович, докер Ленинградского морского порта. Теперь Федотов Константин Васильевич, он был руководителем профсоюзной организации Ленинградского морского порта. Значит, некоторые их товарищи, там целая группа из спортов, она входила и в, в общество научного коммунизма, и очень многие их ходила в клуб за и против. И иногда они выбирали такое место, значит, кучное, и вели оттуда. Значит, вопросы, споры, дискуссии выступали даже иногда, вели такую активную полемику. Вот, красавин был симпатичный такой молодой рабочий с русского дизеля, который с Пыжовым и Михаилом Васильевичем выдвигались в депутаты Ленинградского совета. И надо сказать, что да, некоторые из тогдашних наших депутатов избрались в Ленсовет, в том числе Виктор Овчинников был такой, рабочий Кировского завода, очень интересный, грамотный. Он и сейчас подвижный человек, активный сотрудник, рабочий пар... член Рабочей партии России. Пыжов этот, Анатолий Васильевич, очень интересный. Тогда он был рабочим, хотя с инженерным образованием. Рано понял, что руководство КПСС идет в направлении буржуазного развития и как-то сам начал активно выступать против, потом вот нас встретил, увидел, нам стал активно помогать и тоже выдвигался, значит, в депутаты Ленинградского совета. А и, народные депутаты и в народные депутаты СССР еще они выдвигали да. Я был заместителем клуба Председателя клуба «за» и «против», заместителем председателя клуба «за» и «против». А, а председателем был кандидат философских наук, доцент Еременко Иванович. Надо сказать, что этот клуб получил очень быстро большую известность. И, скажем, им заинтересовались в других республиках, в Москве, и вскоре к нам потянулись э, такие авторы, которые хотели бы выступить в нашем клубе. И вот, скажем, из таких значительных э, людей, которые приезжали к нам на клуб из Москвы, можно назвать Ричард Иванович Косолапов. Это главный редактор э, общесоюзного журнала «Коммунист». Это серьезный идеологический работник в солидном возрасте. Он рано понял, что Горбачевщина ведет не туда, то есть ну, вместе с нами понял, что Горбачевщина ведет не туда, и значит решил активно выступить против Горбачева и Горбачевщины, но не резко пока, а в таком значит дискуссионном виде. Вот он делал доклад у нас, потом был такой. Алексей Алексеевич Сергеев, доктор философских наук, профессор из, из Академии труда из Москвы. Это вообще выдающаяся личность. Скажем, мы к тому времени под давлением вот этой вот хрущевской пропаганды, которая сохранялась и при Брежневе, мы как-то начали уже забывать суть советов, сущность советов. Советы, советы, советы, советы, как что-то, Знакомое и нам казалось, что нам все понятно. Но после его вот этих выступлений и дискуссий мы поняли, что советы это не просто название, совет это не просто термин. Советы это строго научно-историческое понятие, которое предполагает, что органы государственной власти, начиная с района и кончая Верховным Советом ССР, избираются от предприятий не из территории, не по территориальным округам, не в территориальных избирательных комиссиях, а в производствах, в производственных комиссиях, в производственных округах. И тогда мы поняли, что в 1936 году в Конституции, принятой 5 декабря, была совершена большая принципиальная ошибка, а именно отказ от производственных округов и переход выборов и формирования Советов на территориальные округа. В таком случае Советы, они, собственно, превращались в буржуазные парламенты по характеру по-своему. И с этого времени поэтому и началось засыхание, отсыхание корня советской власти. И пока была сильна партия, пока еще были живы участники революции, они держали всю эту машину на своих плечах, на привычках, на стиле, на законах, на праве там, и так далее. Но когда они ушли из жизни и из политики в начале 50-х, и особенно в середине 60-х их там Хрущев еще и прогнал фактически, то засыхание пошло более интенсивно. И Хрущев уже проводил такое откровенно такую антисоветскую позицию, хотя, скажем, он сделал совнархозы, советы народного хозяйства, то есть как будто, наоборот, возрождение хозяйства как основы власти получалось, что производство сливается с властью по округам, по более широким, чем раньше, скажем. То есть по виду это было как бы вроде возрождение, хотя на самом деле нет, это было продолжение обюрокрачивания власти, обюрокрачивания управления вот, вплоть до вот этих вот Советов народного хозяйства. Ну, – Профессор Сергеев, он выступил вот, по вопросу о Советах как раз на заседании клуба «За и против», да? – Да. Ну и «За и против», и когда мы потом оставались, обсуждали, Спорили, он тоже несколько раз выступал. Там. И мы, в общем, довольно быстро его поняли, потому что ну, это не понять нельзя. Это как бы, когда это выражено в понятиях, это понятно без больших объяснений. А у него это все четко выражено в понятиях. И он нам обратил наше внимание, что и у Ленина, и у Маркса так именно значит, ставился вопрос. Это просто мы тут подзабыли. А с другой стороны, ну, как-то нас немножко тут увели в сторону. Мы же тогда еще были относительно молодыми. Да, значит, выступали другие выдающиеся экономисты. Это Альберт Михайлович, Еремин, доктор экономических наук, профессор, он очень такой известный, глубокий черный из Москвы, друг. Косолапова и Сергеева, некоторые другие товарищи из Москвы, которых я уже не помню, они, бывало, приезжали, приезжали целые группы из Москвы к нам на заседание э, клуба За и против при обществе научном коммунизме в Доме политпросвящения. Из других городов, я помню, был очень интересный э, э, человек делал несколько докладов и прилетал в Петербург из Самары на заседании клубов «за и против». Мы делали это раз в месяц, вот. и вот каждый месяц на самолете значит, прилетал и выступал у нас. Стрибхов такой был, кандидат экономических наук, доцент, преподавал там в университете, написал тогда несколько статей. Вот. Водомиров из Архангельска тоже приезжал, выступал, участвовал в этих заседаниях. Ну и многие-многие другие, наши городские философы-экономисты, некоторые общественные даже организации к нам примыкали значит, и сотрудничали. И э, зал большой довольно в Доме политпросвещения значит, он был наполнен основательно, иногда просто полностью. Да, ну и однажды, скажем, выступал у нас Воронцов Алексей Васильевич, и он помог мне опубликовать вот это вот, вот материал этого заседания, это методический бюллетень Дом политического просвещения Ленинградского обкома КПСС. И здесь отчет о такого рода заседаний вот я опубликовал. Кто хотел, мог почитать. Теперь, через год работы, скажем, каждый год у нас составлялся план. Вот, скажем, годовой план работы клуба «За и против». Тут на каждый месяц стоит тема значит, и докладчик, который будет это делать. И на второй год я попрос... стал просить лекторов, я был заместитель председателя этого клуба, и я стал просить лекторов сделать записи их выступлений. И они мне по итогам их выступления составили статьи, и издали, и у меня накопилось три вот таких тома, Выступлений серьезных людей, кандидатов, докторов наук. Вот, скажем, Шеремет был такой, доктор наук, профессор. Очень активный человек, нас вдохновлял, подталкивал иногда, значит, настаивал на каких-то принципиальных вещах. Значит, три тома этих выступлений я уже было в 90-м году, уже коммунистическая линия как-то ослабла, уже стали э, бояться писать, э, значит, какие-то такие коммунистические работы. И вот с этими тремя сборниками я пошел в Ленинградский обком КПСС, меня принял секретарь по идеологии, товарищ Белов Юрий Павлович, я ему предложил, значит, эти Тритома для публикации и попросил его содействия. Он пообещал, что да, конечно, он этих людей в основном знает, вот, будет содействовать. Но вместо содействия он передал эти три тома мне на работу, моему непосредственному начальнику на кафедру. Вот, начальник посмотрел, не дал положительного отзыва, Дескать, что-то какие-то тут очень такие острые выступления. И вернул это Юрий Павловича. Я к Юрию Павловичу, значит, как дела, Юрий Павлович? Юрий Павлович мне говорит, что вот коллеги у вас с работы что-то не дают, положительный отзыв. Я говорю, да, конечно, они не дают, они антикоммунисты уже скоро будут. Вот, поэтому я говорю: нужно искать какой-то выход. Ну, он пообещал найти выход, но так его и не нашел. Так эти три тома сборника у меня лежат. Я думаю, что большой теоретической такой ценности они сегодня не представляют. Большой. Некоторые представляют отдельные статьи. А в основном, конечно, нет. А историческую такую ценность, я думаю, что они еще представляют. Скажем, их можно будет опубликовать, чтобы показать уровень теоретического сознания в то время, каков он был вот с этой слевой коммунистической стороны, он был не хуже, не ниже. Поэтому ни на одной конференции Горбачевский курс на рынок, значит, не прошел. Никакая научная конференция, никакой большой большой или даже небольшой научный коллектив движения на рынок не поддержали а, скажем, наши идеи, ну, в общем, поддерживали достаточно широко, поэтому это все привело к дальнейшему развитию общества научного коммунизма и вот этого клуба «За и против». – значит. А, может, вопрос. Вот этот Белов, он, наверное, и сам не очень хотел публиковать. Это тот Белов, который в КПРФ… Ко – нашел. Который секретарь КПРФ, да. Конечно, не хотел, и более того, я так понимал, что он не будет за. Почему? Потому что до этого мы с ним, мы – это я и Михаил Васильевич с одной стороны, и с другой стороны вот этот Белов Юрий Павлович и такой Владиславлев был в высшей партийной школе, профессор. Вот. И мы нас пригласили на дискуссию в Смольнинской райком КПСС. Дискуссия о роли демократии, значит, вот, в современной ситуации. И мы с Михаилом Васильевичем отстаивали и необходимость диктатуры патриарта в процессе строительства социализма, и необходимость продолжения диктатуры патриарта и после, показывая, что этот отход, он был неправомерен и антинаучным. А Юрий Павлович с Владиславлем они нам доказывали, что нет, диктатура патриата выполнила свою роль, она больше не нужна, значит, поэтому вы тут просто выступаете как догматики. Тогда было модно такое уязвление в догматизме, что «О, догматик!» Я всегда объяснял, что Догматик – это тот, кто плохо знает догму, а догму нужно знать сначала, а потом ее критиковать или развивать. А вы не знаете догму, вы выступаете против учения основного, на котором значит, вы базируетесь, и как специалисты зарабатываете кусок хлеба, и как практической политикой, поскольку находитесь в Коммунистической партии, для которой это основание. Да, ну и подискутировали, разошлись так вроде с ничейным результатом. Через два дня прихожу я на работу, меня начальник завкафедры вызывает в кабинет. «Александр Сергеевич, а что то вы с какими-то непартийными взглядами выступаете в Смольненском райкоме? Кто вам поручал такую роль?» Я говорю, мне никто не поручал такую роль, во-первых. Во-вторых, и эта роль э, принадлежит мне, закреплена за нами, как членами Коммунистической партии. Коммунистическая партия некоторого политориата – это основа теоретической деятельности и практики. Ну, в общем, короче, мы так с ним перекинулись. Он поставил там галочку, что он со мной провел работу, потому что он придраться и выставить мне каких-то претензий не может по этому вопросу. Это было бы ну, откровенно уж как-то, глупо даже. Вот, но в голове это все равно осталось. Поэтому, когда ему принесли вот эти три тома, ну он тоже, значит, уже вынужден, как бы и их след футболю. Поэтому шла вот такая довольно острая борьба. И это еще благодаря тому, что у нас там в нашем заведении но уже царила такая демократия буржуазная. Поэтому на меня как бы еще посмотрели так сквозь пальцы. Ну, так скажем, при, обострении ситуации, при обострении ситуации, когда началось преобразование в 91-м университете, меня оттуда выперли в числе первых. Ну, не то, что выперли, но вытеснили в числе первых. Вот, так что демократия, демократия, демократия была уже фактически буржуазной, коммунистической – это было прикрытие ее. Да, а за нами пошли, и это выразилось в том, что в наш клуб стали приходить рабочие, в дискуссионный этот клуб «за и против», Значит, приходило очень много рабочих, докеров особенно, других категорий, и они проявили инициативу создать рабочие клубы на предприятиях. И создали на некоторых предприятиях, отвлекаясь на их пожелание, чтобы мы читали у них там лекции, проводили занятия, мы выпустили вот такое положение о политклубах за ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки. И таким образом возникло целое движение такое вот, значит, э, за коммунизм, которое, в том числе, охватило и, охватило и рабочих довольно широкий круг. Э, и надо сказать, что э, обстановка в обществе поэтому в 1988 году значительно обострилась. И когда 13 марта 1988 года в газете Советской России была опубликована статья Нины Андреевой Не хочу поступаться принципами, направленный прямо против Горбачева и политического курса, довольно открыто, откровенно, то она получила очень большой отклик и на предприятиях, и в партии. Значит, ее начали обсуждать, во-первых, перепечатывать. Заводские издания, по-моему, заводские газеты все перепечатали эту статью. Но если не все, то большинство. Название тоже было взято мною из выступления Михаила Сергеевича Горбачева на февральском идеологическом пленуме 1988 -го года, где нас, генеральный секретарь, призывал как раз не поступаться принципами. Теперь дискуссии прошли по этой статье на предприятиях. А у нас в Ленинграде а, устроил Фрунзенский, по-моему, райком КПСС дискуссию на эту тему, и Выборгский райком КПСС устроил дискуссию на эту тему под телевизионную запись. Вот в этой дискуссии мы с Михаилом Васильевичем участвовали. По всей стране прошли партсобрания. На них был провозглашен возврат к старым коммунистическим ценностям. Это собрание и прошло в Ленинграде. Добро. Вот ко мне лично могу назвать вот десяток учителей истории, которые говорили, школьных учителей. Елена Ивановна, работать невозможно. О каком патриотизме, о какой идейности может идти речь? И в сорок первом году, несмотря на ошибки, просчеты и так далее, мы устояли только потому, что верили. Верить без конца. Верили в нашу Родину, в наш социализм верили, в партию в Сталина верили, а мы должны ему помочь, не подавляя его. В тот момент, когда снова зазвучал голос сталинистов, либералы, получившие больше всех от Горбачевской оттепели, были готовы к худшему. И я там выступал и показывал тогда, что значит, цифры, навороченные расстрелянных значит, в годы репрессий, это цифры мифов никаких миллионов убиенных тогда не было, и это гнусное вранье. Причем никаких даже больших исследований не надо. Заглянив статистику в официальную, хоть в нашу, хоть в американскую, значит, и эти цифры, они, в общем-то, видны. Потому что, если бы как говорит Чубайс, там 55 миллионов расстрелянных, убитых, там бы была яма в, демократи... в демографической графике, но никаких там больших ям нету. Ни у нас, ни в других странах проводились исследования. Вот, значит, прошли вот эти дискуссии, обсуждения, демонстрировались по телевизору у нас, и надо сказать, что американцы сделали фильм «Третья или Четвертая русская революция» или «Вторая русская революция», да, «Вторая». И там кадры из этого фильма есть, как мы выступаем против. Да, руководство и, прежде всего, антикоммунист номер два, гражданин Яковлев, организовали отпор этой статье Нине Андреевой. Месяц они искали материалы всякие, месяц там писали, и через месяц в газете Правда 5 апреля вышла статья, значит, манифест, антиперистроительный манифест. Антиперестройщный манифест». Где бедную эту Нину Андрееву и те, кто ее поддерживал, значит, критикуют, размазывают, мешают с грязью, клевещут, и после этого началось очернение тотальное Нины Александровны Андреевой. Мне ее было жалко тогда, не было дня чтобы несколько изданий по телевизору, по радио ее не клеймили там позором, как консерватора, как сел который выступает против партии, против народа, против того, против всего. В общем, и она, конечно, пережила очень трудный год. Целый год ее полоскали. Я не помню другого такого случая, чтобы так, значит, шельмовали человека. Тем не менее, от нее, с нее взяла пример Сажу Умалатова. Она прямо на съезде в лицо Горбачеву сказала, что вы предатель, что вы не способны руководить партией и государством. У вас ничего не получается. Все, что вы делаете, вы проваливаете. Уходите в лицо, в глаза. Дорогие товарищи, я вношу предложение в повестку дня включить. Вопрос, а вот у меня президенту СССР. Руководить дальше страной Михаил Сергеевич не имеет просто морального права. Нельзя требовать человека больше, чем он может. Все, что он мог, Михаил Сергеевич сделал. Развалив страну, столкнув народы, великодержавную страну пустил по миру с протянутой рукой. Уважаемый Михаил Сергеевич, народ поверил вам и пошел за вами. Но народ оказался жестоко обманутым. Вы несете за собой разруху, развал, голод, холод, кровь, слезы, гибнут невинные люди. Люди не уверены в завтрашнем дне, и их просто некому защитить. Вы должны уйти ради мира и покоя нашей многострадальной страны. Поэтому я прошу предложение внести в повестку дня первым пунктом мое предложение – а вот у меня недоверие Михаила Сергеевича. Ее поддержали очень широко, Сажу Малатова. Но, к сожалению, конечно, у нее образований немного. Она все-таки не смогла. Да, вроде была. да. Она рабочая, и хотя она умная, энергичная женщина, мужественная женщина, и поднялась до высокого уровня и проявила волю крепкую прочную. Но все равно значит, не хватило ей данных, чтобы на этой высоте удержаться. Что-то она начала создавать свою партию, хотя уже были, была партия, значит, в которой можно было бы вступить серьезно, ну или общественное движение, по крайней мере. Но она создала свою. И, конечно, никуда она с этой партией не продвинула. А сейчас у нее вроде не коммунистическая направленность. А сейчас уже, да, сейчас уже такое тоже считаем буржуазное движение. И оно как-то заглохло, по-моему, совсем. Хотя она иногда выступает. А вот, вот, там еще была термор в Он выступал против... Горбачева против Горбачевщины. Я бы мог продолжить и дальше перечень. У меня достаточно большой всех этих примеров, от частных и до глобальных. Поэтому я призываю ни в коем случае не голосовать за Михаила Сергеевича Горбачева. Пытался поднять коммунистическое шахтерское движение. Но ему этого не удалось. Почему? Потому что, ну, конечно, буржуазный поток, он был более мощный. И к этому времени и часть рабочего класса, особенно вот в шахтерской сфере, она как-то уже заразилась буржуазным сознанием. Им казалось, что если они возьмут шахту в собственность, они, в общем, как будто есть собственник, все принадлежит народу, то они тут будут королями, не подумав о том, что они же отберут нашу общественную собственность, и все тоже она всем будет честно. А они еще там шахтеры на забастовке как-то ставили вроде требования об отставке Горбачева, да? На первоначальном этапе ставили требования отставки отставке Горбачева, даже стучали касками на спуске у собора Василия Блаженного в, в Москве, но. Все равно потом она переродилась в буржуазную форму. Поэтому ничего, шахтеры, они фактически только помогли Яковлеву и Горбачеву разваливать Советский Союз. Да, значит, и в дальнейшем, несмотря на это шельмование, значит, Нине Александру не удалось создать партию ВКПБ, по-моему, ВКПБ, Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. Вот, где-то там в ноябре, в ноябрьские праздники, прошел у них съезд, вот, и она создала вот эту партию. Но мне кажется, это тоже ошибка. Почему? Потому что у нее тоже, она довольно развитая женщина, как идеолог, мощная воля, но у нее был помощник, доктор философских наук, муж, доктор философских наук, профессор. Вот, поэтому, пока он был, он тут еще так сказать, как-то помогал ей, она держалась, а потом, как он умер, конечно, она уже не могла заниматься такой высокоинтеллектуальной и высокоэнергичной деятельностью. Это нужно много ума и энергии, чтобы создавать партию, это нужна личность масштаба Владимира Ильича Ленина. И Нина Александровна, при всем моем к ней уважении, она, конечно, все-таки такой личностью не была. Поэтому из партии это ничего не вышло, в конце концов. И она так превратилась в какую-то секту тоже. Она лишь показатель, что вот этого движения снизу, борьбы против развальщиков СССР было очень много и в России, и в других. Республиках. Кстати сказать, меня-то общество научного коммунизма посылало и в Литву, я встречался там с движением их единства, читал у них лекции, по приезде написал статьи о том, какие там процессы проходят. Теперь в Латвию я ездил, тоже читал лекции, был на их крупнейших заводах, встречался тоже с их этим движением значит, делился впечатлениями и рассказывал им о нашей деятельности. Поэтому это движение было довольно широкое, но ему было уже не по силам справиться с тем движением, которое шло сверху. То есть бургерское течение, оно пустило уже довольно сильные корни в обществе. Поэтому где-то в 1988 году мы поняли, что вот этой нашей такой э, кружковой клубной деятельности уже мало, что нужно переходить к каким-то значит более серьезным форумам организации и борьбы. Поэтому вскоре вот это общество, и на основе общества научного коммунизма мы решили создать Объединенный Фронт трудящихся. И его создали. Но я думаю, что об этом надо поговорить отдельно.